Здравствуйте, друзья. Итак, вкратце о том, что произошло за ночь труд 21 апреля. Ночью вооруженные силы России традиционно калибровали практически всю военную инфраструктуру по всей территории Украины. И при этом много прилетов было в Николаев, где грянул очередной местечковый скандал. Дело в том, что мэр города разместил сообщение с призывом гражданам оставаться в укрытиях, не подходить к окнам. А спикер Николаевской областной военной администрации Плетенчук под постом мэра Николаева написал, что, Федорович, не мешайте естественному отбору. Ну, чувство юмора у чиновников киевского режима, конечно, на высоте. И еще о том же. Американский военный эксперт Скот Риттер написал: когда в мае 2021 -го года белорусские власти сняли Протасевич, ну, помню, посадили самолет, мир сошел с ума, обвинил Лукашенко в попрании свободы слова. Тем не менее, Протасевич жив и здоров. Когда же появились сообщения о том, что Гонсала Лира, живший в Харькове и публиковавший материалы с критикой украинского правительства, был похищен, подвергнут пыткам и убит подразделением «Кракен», входящим в состав батальона «Азов», Запад молчит. Как бы там ни было, но судьбой Гонсала Лира никто не занимается. А на этом фото Юрий Косенко, служивший в территориальной обороне и передававший разведданные вооруженным силам России. Благодаря ему была уничтожена диверсионная группа под изюмом взяты двое пленных. И убежденный автифашист сам попросил разместить эту фотографию и описать его судьбу для того, чтобы доказать, что не все в Харькове и окрестностях настроены про Киевски. Между тем, в ставке Гитлера ходят упорные слухи о том, что Генштаб запросил приказу офиса Зеленского оставить Северодонецк который может попасть в окружение в ближайшие дни. Там находилась трехтысячная группировка ВСУ. Герштаб предлагает отвести войска в Славянск и Краматорск. Вряд ли это будет сделано, но, скорее всего, из Северодонецка в Лисичанск, по крайней мере, за реку, войска отойдут. В целом же карта боев на Донбассе выглядит приблизительно так. На севере формируются два малых котла. Какие из них сработают, мы узнаем в ближайшее время. А на юге вооруженные силы России и донецкой милиции – обошли Гуляй-Поле и вышли на окраины Великой Новоселки. А еще источник в офисе Зеленского рассказал, что Россия отказалась обсуждать с ними эвакуацию «Зовстали», сообщив, что азовцы могут покинуть территорию завода либо пленными, либо мертвыми. Между тем, Рамзан Кадыров сообщил о том, что сталь будет полностью под контролем вооруженных сил России, уже сегодня, до или после обеда. Ну, сомневаюсь, что это так. Посмотрим как по фактам. Ну, по крайней мере, видео боев непосредственно на Завстале уже появились. А киевский режим начинает отбор военнослужащих для обучения на французских самоходных артиллерийских гаубицах «Цезар» с калибра 155 мм. Обезображена статуя работы Донателло на площади Синьории во Флоренции. И пора уже привыкнуть к специфической культуре наиболее активных украбешенцев. Ну и мы помним заявление румынской президент Майя Сандо о том, что георгиевская ленточка должна быть отправлена в мусорное ведро истории. Возможно, эти события не связаны друг с другом, но «Газпром» оставил без ответа запрос Молдавии о поставках газа после 1 мая. Напомню, что согласно подписанному 29 октября прошлому года договору, до 1 мая молдавская сторона должна была провести аудит своего долга, который все это время только растет и за прошлый месяц повысился еще на 27 миллионов долларов. И должна была согласовать с «Газпромом» порядок погашения. Этого долга, чего не сделано. В противном случае предусмотрено, что с 1 мая Молдавия перестанет получать газ. И, соответственно, в мусорное ведро может отправиться ее и так не сильно сильная экономика. Ну и пришло сообщение из Белгорода о том, что сейчас из Белгорода в Луганск через Харьковскую область открыта прямая дорога. При этом на блокпосту в ЛНР Жителям Харьковской области достаточно просто предъявить паспорт, никаких дополнительных документов не нужно. А Индия отказалась принимать самолет из Японии, который в обход России летел в Европу с каким-то гуманитарным грузом для киевского режима. Индийцы предпочли не рисковать и не выяснять, что это за гуманитарный груз из Японии. Венглия сообщила о том, что не поддержит санкции против нефти и газа, а также не допустят транспортировки через свою территорию оружие к киевскому режиму. Ну, очень конструктивный подход, с такими ребятами и разделе разделе Закарпатья договариваться приятно. А итальянцы отмечают, что со времен Рима и Спарты щит солдата претерпел заметные изменения. По крайней мере, солдаты киевского режима. И они же отмечают изменения в настроениях засевших в Мариуполе остатков гарнизона. На этом пока все новости на этот час. Всего вам доброго. До свидания.